Итак, приветствую вас, друзья-подруги. Сейчас, как бы, такой немножко спад. У меня меньше стало снимать. Но ничего. Иногда буду. Не переживайте. Иногда буду появляться на своем канале. Не забывайте, дорогие мои, что он у меня не монетизируется. Донаты не присылаются. Поэтому по доброй воле снимаю видео. Хочу вам что-то чем-то помочь, что-то подсказать. Итак, сегодня на повестке момента у нас э, видео под названием «Подсказки от Кассандры». И перед вами 1, 2, 3, 3 номера. Э, можете выбрать один для себя, а второй для близкого вам человека. Или для ребенка, может быть, подсмотреть что-то. Ну, грубо говоря, на три неделю на месяц, ну, больше, наверное, к трем неделям остановимся. На три недели вперед, с момента, дорогие мои, неважно, когда вышло это видео. Вот вы открыли, и у вас идет дистанция три недели. И вот это такие подсказочки, немножко заглянем в будущее. А сейчас, пожалуйста, э, да, будем прогнозировать на моих горбатых авторских картах и на подсказках таких оракульских. Такие необычные подсказки. Итак. Сейчас, спонтанно, не напрягаясь, загадайте свой номер. Тайминг, то есть все эти цифры подсказочные, будут под видео. Загадывайте. Хорошо. Начнем с номера один. Вот так положим. Да? Три не обращаем внимания. Так. Итак. В видео не помещается, ничего страшного, я буду трактовать. Итак, первая тема, конечно, дом. Ну, скажу так, на что надо, в общем, тут и на что обратить внимание будут и подсказки ангела, то есть дом. Ну, дом, не знаю, почему такая ситуация, что вот ваши родственники, если вам нужна какая-то помощь, может быть, не очень будут хотеть вам помогать не так рьяно, как вам хотелось. Возможно, даже вы ждете от родственника какого-то. Ну, ну, допустим, даже если вы женщина, живете в гражданских отношениях, он уже почти вам как родственник, если больше 3-4 года вместе прожили, прожили, не знаю, как правильно тут ударение поставить. Извиняюсь, если ударение стоит не так. Но скажу так, тут э, момент такой, что не надо что-то ждать от человека посмотри в себя, может быть, ты в себе где-то запуталась, не запуталась, а смотришь себя, смотришь свои мечты, а вот тот человек, который рядом, даже если не обязательно это муж и жена, а вот какой-то родственник, может, это даже ребенок или теща, или какой-то постарше, ну, вот какой-то мама, папа, то есть, может быть, этот человек не совсем согласен с вашей линией поведения, ну, линии какой-то, каких-то мечт, каких-то планов. То есть, ближайшие три недели, как мы тут смотрим, в теме дома не так все радужно, как хотелось, не так все на вашей стороне. Я бы так сказала, тема работы. На работе в ближайшие полторы недели могут определенные быть какие-то конфликты, разногласия, в принципе, и после этого немножко такой, знаете, эффект, когда мы делаем вид. Вот смотрите, как интересную карту я нарисовала, да? Мы делаем вид ради выгодной ситуации вам, нужной вам, выгодной вам ситуации. Видите, тут денежки, кошелечек кожаный и у нас маска. Вот такая маска. Отдели маску. Не обращайте внимания, на улице кто-то там косит траву. То есть на работе немножко, я бы сказала, тревожно. Не так вот, как когда мы пришли, и хочется, чтобы солнце светило, и нас чуть ли не с букетами ждут. То есть надо в ближайшие полторы недели, особенно придется, может быть, что-то сказать, где-то в противовес, в противорез, броситься на перерез, что-то отстаивать свои интересы. Тема любви. Ну, скажу так, ближайшие три недели особо не судьба для тех кто еще не познакомился то есть вот ну как-то не не очень не очень кто-то ждет может быть письмо ответ если переписка может или она не прийти это она не прийти это письмо вы что-то можете не дождаться может быть она позже придет потому что мы сейчас только три недели рассматриваем может быть и так но такая ситуация что вот как-то не так и дом перевернут то есть Возможно, в теме «Любовь» ваш мужчина или ваша жена, ваш партнер хочет чаще куда-то уезжать. Не обязательно к другому человеку. Это может быть связано с рабочей загруженностью. То есть тема «Любовь» немножко прохладная тут. Она не яркая в ближайшие три недели. Смотрим какие-то перемены, перемены. Ну, вы смотрите. Перемены. В ближайшие полторы недели вот сердце перевернутое э, с, чер, ну, с, с червоточенкой, не знаю, как правильно сказать, с трещинкой. То есть если у вас разногласия идут в личной жизни дома, вот как с родственниками, да, с близкими людьми, то есть э, перемен не будет, тут не улучшится пока что первые полторы недели полторы недели какой-то сдвиг есть но у вас будет ощущение что это очень медленно муторно не с той скоростью как вам хотелось бы но ничего страшного значит тут и вам исходя из центра как бы верхней карты которая как нам дает немножко окраску немножко возможно это такой период дорогие мои конечно он для вас будет не очень комфортный когда у вас меняется мировоззрение и вы начинаете копаться в себе, в ситуации, вселенские вопросы себе задавать и говорить, а почему же вот оно медленно идет, а может быть я слишком большие тут навесила, навесила какие-то ну, такие идеи, может быть, обнадежила сама себя, напридумал, накрутил сам себе человек, а все идет медленно, то есть, вы начинаете входить в новое. Сейчас я вам уже в последних нескольких видео говорила. Мы вошли после 24 февраля. Весь мир вошел в новую жизнь, в новый этап, в новый отрезок. Тут все по-другому, тут по-другому. Не буду объяснять. Кстати, хочу сказать, стримов у меня нет, потому что пока что нет, потому что там малая посещаемость из-за 40 просмотров нету, нету понту этот стрим заводить, скажем так. Вот, и, значит, черепашка, но черепашка ползет, дела идут, просто оно по-другому, Сатурн проверяет, такую вам дает, как бы, внутри вас будет происходить инвентаризация. Будет ли опасность? Ну, скажу так, определенная опасность первой полторы недели есть со стороны мужчины какого-то, а вторые полторы недели опасность связана с перегрузками в денежном отношении. Может быть, тут не, не, не период, первые пол, полтора недели я вам сказала, о, опасность мужчина, все, что связано, может быть, с профессиональными деятельностями. А вторые полторы недели э, тут, может быть, не стоит какие-то договора и контракты подписывать. Или сказать «я рассмотрю» и оттянуть, не эти, а вот подальше оттянуть. То есть это вам еще раз проверка, как по этой карте, как черепашка говорит. Притормози, если кто-то к вам обращается, или вы вот вам предлагает какой-то, или вступи в новую работу, что-то дополнительное, да. То есть тут не спеши, потому что тут карта демона, под ну, как сказать, пристраивается, да. Вот. И что говорит защита ангела? Ангел первые полторы недели будет давать вам защиту от каких-то вор воровств. Такого слова нет. От воров и от какого-то воровства. Будь то ваше авторское право, будь то ваши деньги, будь то ваши гаджеты. А... Последующие полторы недели ангел вам даст силу где-то что-то не ляпнуть, не сказать, не, про, не произнести, может быть, какую-то для вас стратегически важную информацию. Вот очень интересно. И, и еще подсказки, еще дополнительные смотрим. Скорость и удача. То есть, хотя тут вот медленно все, да, но вы почувствуете, когда вот пройдет вот эта внутренняя инвентаризация и вы начнете более лояльно смотреть на ситуации вокруг, вы скажете себе, а я подстроюсь, я сделаю подстройку и вот тогда начнется вот к удаче, то есть когда скорость, в принципе карта хорошая, но я так понимаю, что вот через три недели у вас скоростная пойдет к удаче путь, лестница такая, вот дорогие мои, не знаю, в конце, возможно, в конце видео тайминг там я не буду делать, но после номера три будет подстройка на удачу в каких-то денежных делах, на коррекцию вашего Меркурия. Вам номер один я бы советовала, может быть, даже несколько раз просмотреть, если оно будет в конце видео. И до встречи, ставьте лайки. Дорогие мои, цифра 2. Что же цифра 2 нам сулит? Что же наши волшебные горбатые карты нам достают информацию из будущего? Дорогие мои, информация это очень нужная, очень дорогой продукт, нужная тема. Итак. Так. Итак, тема первая, номер один дом. Ну, скажу так, в доме может произойти в ближайшие три недели какое-то небольшое ЧП, такое, но... Я так понимаю, ангел будет спасать, поэтому, может быть, это связано с малознакомыми людьми, как вариант, да, смотрите, я вынула сразу мужчину. Какой-то ЧП, какая-то ситуация, которая вас введет ввергнет в какой-то ступор, и вы даже первый момент растеряетесь. Но естественно, вы, дорогие мои двоечки, вы разрулите, может быть, даже с такой с позиции доброты, с позиции справедливости, разрулите вы эту ситуацию. Это первые полторы недели. А вторые полторы недели, все, что касается дома, какая-то будет помощь. Все. Понимаете, дом, линия дома, это не обязательно дом, это проживание где-то, да. То есть если первые полторы недели сложные, сюрпризные, ну, не очень симпатичные такие, да, местами. Вторая карта хорошая, когда человек человеку дает денежку, это как помощь, это как разрешение на что-то нужное, как бонус, скажем так. Так что здесь неплохо. Тема работы. Ну скажу так, тема работы непростые карты лежат, поэтому я, бы, знаете, как сказала, что что-то вот как не везет, какая-то не складуха, э, ощущение, что не по, ну, вот это вообще вот на три недели вперед. Может быть, не такая не складуха но это я вижу тут ощущение, что вам кажется, что вам недоплачивают, какой-то люський доплачивают, какого-то Федьки доплачивают, там да, допустим, соседу или сослуживцу, а вам вот не могут никак там поднять ставку или что-то такое. То есть вас недооценивают, дорогие мои. Ну что делать, проходим эти три недели вот так. Возможно, тут надо держаться ближе людей тех которым вы симпатичны вот такая подсказка тема любви ну скажу так может быть первые первые полторы недели не стоит искать любовь тем кто еще не познакомился тут сможет пойти что-то в раскорячку и не та персона будет да какая-то болезненная может быть от этой персоны можно подцепить какую-то болезнь как говорится, не дай бог не дай создатель нам да поэтому вот и еще хочу сказать первые полторы недели не стоит заводить шуры-муры и романы это подсказка тем, у кого новая работа, новое предприятие, не надо. Это потом выйдет вам все боком, всплывет и в какие-то конфликты уйдет. А последующие полторы недели, ну, так себе, так себе, пламенной любви тут нету, но на уровне родственных таких моментов, может быть, немножко будет у вас чувство одиночества, но если уж тема вот с нуля да, там знакомиться, то не первые полторы недели, а вторые полторы недели лучше там знакомиться, может даже там по переписке в каком-то чате. Так, что мы видим по переменам? Какое-то... Я не вижу перемену но тут очень интересно. Если происходит какой то ЧП, связанное с жильем, с недвижимостью, в принципе перемены в чем? В том, что подлетает невидимо ангел, скажем так, и... Какие-то невидимые, но реальные подстилает соломки. Возможно, это подсказка тем, у кого проблемы в здоровье. В ближайшие полторы недели у вас есть возможность улучшить здоровье, или оно может само как-то вдруг улучшится, согласно, допустим, транзитной астрологии. Бывают такие моменты, вытягивается, как бы новая энергия вливается, обновляется в человеке что-то, и какой-то приболевший орган как будто сам выздоравливает, даже может быть при вашей, допустим, минимальной медикаментозности, скажем, если даже вы чуть-чуть там пьете таблеточки или там чай скажем так, травяной. Ну, вот как вариант, да? То есть первые полторы недели все, что касается здоровья, более-менее. И какая-то везуха. Этот ангел будет перешибать вот эту карту демона. Она очень злостно тут лежит, да? То есть вот перемены. То есть даже если что-то с работой чуть-чуть как-то сдвинулось, и вам кажется, что как-то вот не в ту сторону, вы потом поймете, что именно в ту сторону этот сдвиг и произошел. Вот. А последующие полторы недели, ну, там не будет таких глобальных перемен, ну, там не будет. Там, скорее всего, не надо вступать в конфликты при покупке каких-то вещей, я бы вот так сказала. Именно вещей того, что можно потрогать. Так, теперь... Будут ли какие-то опасности, да, опасности. Ну вот, как сказала уже ранее, опасности первые полторы недели, даже если будет конфликт, ангел будет въезжать, въезжать, подъезжать, подлетать и, может быть, подъезжать в роли какого-то человека. Ну, возможно, первые полторы недели, возможно, какая-то опасность в переплатах, также советую вам переплаток денежных, потому что эта карта денежная, никому не одалживать. Вот не одалживать деньги в ближайшие полторы недели. А последующие полторы недели будут ли, будет ли какая-то опасность? Ну, определенная опасность есть, связана с жильем, с недвижимостью. Может быть, у тех, кто работает на стройке. Да, вот могут что-то недоплатить, допустим. Вот тут как перемена, вы удивились, удивитесь, да? Вот, вот такое... Глобальных перемен тут я уж не вижу, как бы. И, скажем так, защита ангела в чем будет? Будет в дороге от аварии первые полторы недели. Защита ангела в каких-то нужных вот знакомствах. Не обязательно оно сразу проработается, но вот это знакомство может вам пригодиться потом, да, потом. И это первые полторы недели, вторые полторы недели. Защита ангела... В ваших интересах, в жилищных интересах будет. И, ну, скорее всего, у вас будет ощущение, вы будете раскусывать людей, которые будут к вам приближаться с целью обмануть, обкрутить вас. Вот так вот, да? Вот, то есть, там, где захотят вам что-то, в какую-то аферу втянуть, а вы скажете, нет, это ерунда, я в это не верю. И подсказка от моих умных карт, Карты, кстати, говорят, можно рискнуть. То есть рискнуть можно вот тут. Я бы сказала, рискуем там, где по линии лежит ангел. Рискуем первые полторы недели с момента просмотра вами этого видео. Хочу сказать, что в конце видео будет прилеплена под, подстройка. Такая на ну, выправление. Хотя, вы знаете, тут интересно. Вы уже стоите на полных рельсах у вас вагончик катится уже как-то у вас все впереди предрешено Ну кто сомневается тем можно в конце этого видео просмотреть подстройку э, такую но ну, под ваш меркурий немножко такое что-то вот такое такой немножечко такая стабилизация в деньгах скажем денежных деловых каких-то моментах немножечко буду благодарна за лайки пишите комментарии под видео Итак, дорогие мои троечки, начинаем от сказки от Кассандра Астра. И вот так мы возьмем. Итак, первая линия. Первая. Напомню. Это такой прогноз-подсказка от Кассандры Австро на ближайшие три недели. То есть вот полторы недели, полторы недели. Тема дома. Ну, скажу, первые полторы недели есть какие-то не то что сложности, какие-то эм, заботы связаны с канализацией, с водопроводом. У кого-то может быть будет ощущение, что что кран начинает течь, надо поменять. Вот такое. То есть вода перевернута, много воды. Может быть, у кого-то, если по-другому трактовать эти карты, возможно, это тема каких-то обещаний, связанных с покупкой нового дома. Ну, значит, если вам наобещали, это надо подождать еще, потому что это как вода льется, а дела еще не делаются. Вот так скажу, первые полторы недели. Последующие полторы недели ждите запланированных или незапланированных гостей. Вот просто какой-то нахлынут, хлынут к вам толпа народа, какие-то компании, может быть, не обязательно к вам, может быть, к члену вашей семьи, но для вас вот это будет покажется, что ваш дом прям превратился в какой-то клуб, то ли клуб по интересам, то ли что. Теперь переходим к теме работа. Ну, скажу так, что первые полторы недели... У вас психологическая какая-то нестабильность, но кто-то из вас понимает, что какой-то проект до половины ну, половина объема какого-то проекта сделан, и это хорошо. Может быть, вам этот проект, вторую часть тяжело тянуть, но надо тянуть, дорогие мои. В теме, допустим, перемены работы я не советую ее не в первую, а во вторую, полторы недели не советую все-таки хоть там и ангел прикрывает но когда карта судьбы перевернута то вы можете войти в работу неплохую но она у вас коротко закончится по независящим от вас причинам номер три любовь интересно линия любовь но любовь одни деньги контракты какие-то может разговоры общения то есть, кто не познакомился, то первые полторы недели есть хороший шанс познакомиться девушкам, женщинам, а вторые полторы недели там для мужчин лучше ну, период для знакомства. И, и даже так скажу, ищите в партнере какую-то выгоду. И тогда все получится, раз вы вот выбрали в этом прогнозе вот эту цифру 3. Будет вам какой-то немножко такой подарок с неба. От, э, в виде человека, который сможет порешать, как сейчас говорят из бандитских фильмов, ну, который сможет что-то разруливать на себя, взвалить, то, что вам тяжело. Он не супергерой, но на 60% герой. Это уже неплохо в наше время. Вот. Что еще сказать про любовь? Что про любовь? Ну, возможно, кто уже глубоко в отношениях это вот такая вот расклад говорит о том, что не будут в ближайшие три недели, не будет у вас больших конфликтов, их не будет у вас, связанных с деньгами, с работами, с вашими партнерами. Вы или это сильно обсуждать не будете, или настолько сейчас для вас внутри вашей семьи такое время, вот такое, какое оно сейчас есть, что эти темы вы особо не обсуждаете, они, возможно, не на первом месте, и это хорошо. Следующее смотрим, будут ли какие-то перемены. Ну, первые полторы недели э, к вам, так как вы смотрите, вот вы, к вам может прийти какая-то информация, которая может вам расстроить. Ну, допустим, вот вам позвонила Люся и сказала, что ваш мужчина Федя с какой-то там Иры шел по улице. Ну, как вариант такой грубый совсем дважды два четыре, да. То есть не надо вестись. Не надо вестись на, эту, ну, на эти разговоры, потому что кому-то это выгодно, врагам это выгодно, чтобы у вас вот раз, раздраив в отношениях начался. Вот, так, вот такие могут перемены, если вы своими руками их на, на, на, намолотите. Потом, хочу сказать, первые полторы недели постарайтесь очень повышенно следить за своими ключами, гаджетами, кошельками и барсеточками. Последующие полторы недели, возможно, перемены в теме в отношениях ваш, вы и ваши родственники. Это может быть и на политических вопросах, и на каких-то других вопросах. Может быть, вы чувствуете, что вы им не нужны, но тогда не надо к ним лезть, если они нервные такие, а вы хотите как бы соблюдать свои какие-то каноны. Но Если вы чувствуете, что человек не хочет, а вы туда претесь, едете там с тортом, не знаю с чем, Сделайте большой пережив месяца на два на 3. Вот такая подсказка. Еще, конечно, могут быть перемены в теме потери какого-то родственника на, вторых, полта, на второй части вот эти полторы недели. Что-то может случиться с каким-то вашим родственником. Будут ли какие-то опасности? Ну, я бы не сказала какие-то опасности. Можно немножко подскользнуться где-то на мокрой поверхности, в бассейне, будьте внимательны. Вот такое, то есть может немножко такое в здоровье провал немножко быть, но это зависит от вашего как бы невнимания, скажем так. Я бы сказала, ну опасность, ну не такая, что опасно. но ну, береги здоровье в общем-то, да? вот. Может быть не стоит летать на самолетах в ближайшие 10 дней, я бы так сказала. Тут опасность последующие полторы недели, но ну, какая-то может быть опасность в теме переплаты. Или возможно вот родственник какой-то позвонит или родственница скажет, слушай мы там машину хотим покупать, и нам добавь там тра-та-та. -та». Если вы отказываетесь, то у вас переменная. Если вы послали на три буквы, значит, родственники с вами не общаются. Но, с другой стороны, это хорошо. И они понимают, кто вы, вы понимаете, кто они. Может быть, вы понимаете, на чем строились ваши отношения с этими людьми. Возможно, так. То есть, если тема опасность, вот что-то касается денег, да? Что-то касается денег... Ну, по-любому могут быть какие-то переплаты. Но давайте не будем забывать, что на этой карте нарисованы две ручки. Это такое взаимо что-то, взаимо. Ну, может, опасность что-то недоплатит пока что, да? Или вы ждете какое-то вознаграждение, какая-то премия. Но вот почему-то пока вот в ближайшие три недели не дают. И защита ангела. Защита ангела в ближайшие три недели будет стоять у вас в первые полторы недели. Она будет связана с вами, с вашими какими-то родовыми сильными ветвями. Ну, это вам, дорогие мои, подсказка. Кто еще в этом году не побывал на родовых камнях умерших предков, обязательно съездите туда. И дополнительная подсказка. Ты сила, ты вперед. Вот такие интересные карты. Даже буква «З» тут как бы стоит. Ну, отлично. Так что все нормально. Ты сила, ты вперед. Победа за вами. Вот Буду благодарна за комментарии и за лайки. И, дорогие мои, сейчас будет к видео пристегнута такая немножко видеопомощь, видеокоррекция на тему стабилизации что-то в материальных ваших потоках. И до встречи!